В Молдавии ученые пытаются найти объяснение загадочному явлению, которое зафиксировано на одной из автотрасс. Там, на наклонном участке дороги, вопреки всем законам, машины сами по себе едут в гору, вода течет не вниз, а вверх. Ну, о происходящих чудесах местные жители слагают легенды надеются привлечь в свои края как можно больше туристов. Чтобы исследовать аномалию, туда отправился и наш корреспондент Виталий Каченко. Вот посмотрите, она уходит вверх. А как, вы, а как вы думаете, что здесь такое? Да Я не знаю, это, наверное, магнитное поле какое-то. Обычная вода, вылетая здесь из бутылки, течет вверх, на пригорок. Ну ничего себе. Дальше поверить своим глазам еще сложнее. Водители изо всех сил пытаются догнать свои да, же транспортные нет. средства. Припаркованные автомобили против закона всемирного тяготения тоже едут вверх, на горку. Вон она сама по себе покатилась. Это вот так машины без водителей катятся, да? Да, да, да. я водитель. Конечно, удивительно. А что с чем это связано? Как это объяснить, я не знаю. Что ученые думают над этим? Сейчас проведем небольшой эксперимент. На этом отрезке дороги наблюдается небольшой подъем, около полутора-двух градусов. Отметим исходное положение автомобиля. Отметим вот такую черту. И попросим водителя снять. Автомобиль с ручного тормоза и поставить на нейтральную передачу. Пожалуйста. Как видим, двухтонная машина свободно движется. Причем назвать это оптическим. Обманом зрения язык не поворачивается. Еще лет 30 назад, еще тут не было ни асфальта, ничего. То же самое. Тормозишь машину, ставишь нейтрально, она сама едет. Шоссе, примыкающее к аномальному пригорку, водители удивляет не меньше. Вот у нас 90. Мы идем на нейтральную передачу, вы видите сами, как скорость начинает падать. Хоть мы идем на спуск. Ранее подобные феномены ученым встречались лишь в горной местности. Аномалию в равнины Молдавии объясняют проходящей здесь сейсмоактивной зоной. Эта территория она тектонически активная с точки зрения вертикальных движений. Она находится в стадии подъема. По предположению ученых, на полукилометровой глубине может находиться плита большой плотности, которая как магнит замедляет движение на поверхности и буквально творит чудеса. Десятки замеров доказали, что здесь вовсе не оптический обман, а геологическая аномалия. Бывают случаи, что люди приезжают просто набрать воды к нам, оставляют машину, идут набирать воду, а машина сама... На трассу в горочку. Аварии не было? Не было аварии, аварии не было, но как бы мы уже и сами уже подсказываем, когда видим, что такое случается, уже мы говорим, что осторожно здесь надо аккуратнее. Местные жители из года в год строят легенды от падения метеоритов в здешних местах до связи с внеземными цивилизациями. Такие истории ежедневно притягивают сотни туристов. Аномальная зона, близорхея, бизнесменам только на руку. И поэтому, возможно, еще долго не будет изучено. Виталий Каченко, Евгений Кривоносов и Андрей Рагуль. Первый канал Молдавия.